Я приветствую вас на своем канале Очень известный букс называется BooksAd По другому BooksAd.Online Сегодня я хочу его проверить на выплату Но сначала займемся тем Что он нам обещает Вот сейчас я уже зашла в серфинг Но сначала мы зайдем мой профиль Вот баланс у меня 2 рубля 14 копеек, а минималка здесь, по-моему, рубль 10 или даже рубль. Посмотрим. Здесь все данные обо мне. Как видите, я пока еще ничего не пополняла и не выводила. Здесь у нас реферальная ссылочка. И за каждый просмотр рекламы вашим рефералом мы будем получать одну копейку. В общем-то, бокс хвалят. Давайте проверим. В чем здесь мы зарабатываем? Ну, прежде всего, на серфинге. серфинг здесь хорошо оплачиваем, я хочу сказать, потому что за 10 секунд 3 копейки это нормально, а есть и 5 копеек за 10 секунд, а есть и 9 копеек. Так что. Есть смысл здесь попробовать поработать Здесь еще за, можно заработать на YouTube Что такое YouTube? Вы просматриваете вот эти вот, эти вот э, видео И получаете опять Вот здесь вот видите 5 копеек И здесь тоже 5 копеек Я не буду сейчас это делать Потому что э, вы если сюда зайдете Вы все это сделаете сами Вот естественно здесь идут 20 секунд Далее, далее мы можем получить бонус, бонус, надо кликнуть под баннеру, чтобы получить бонус, ну давайте кликнем по баннеру, ничего не надо делать на открывшейся странице, просто ее закрываем и нажимаем на получить бонус, получить бонус. И я получила 4 копейки еще вот сюда на баланс. Итак, ну тут еще есть э, такой момент, что и сюда можно э, вкладывать деньги, и в зависимости от вложенной суммы у вас меняется и бонус. Это вы посмотрите сами. Но так как я еще сюда ничего не вкладывала, то э, у меня до 5 копеек бонус. 4 получила. Так. Мега бонус, этого вы должны много вложить, я не хочу даже его рассматривать. Рефералы и настройки. Вы заходите в настройки, вам надо сюда вставить свой, скажем, пайер. Но здесь, как видите, пайер и киви. У меня пайер стоит. Теперь попробуем выплату. выплатить. Я выбираю. А, стоп! Пока еще ничего не выбираю. Тут написано, чтобы выплаты стали доступны, по полностью баланс минимум на 10 рублей. И вот эти вот деньги 10 рублей можно потратить на рекламу. То есть вложив 10 рублей, вы получаете право на вывод. И в то же время эти 10 рублей вы можете, за эти 10 рублей вы можете прорекламировать какой-то сайт, который вы хотите. Если у вас есть свой сайт, то и свой сайт или что-то другое. Ну раз просит 10 вложить, попробую вложить. Пополнить нажимаю, потому что без этого мне не вычисли деньги. Ага. И тут сказано, что если вы пополняете 100 рублей, там начисляет один лотерейный билет. Но я не думаю, что это уж так необходимо. Я буду пополнять через пар Выбрать. Система обычная. Вот на этот номер паэра мы переводим 10 рублей. Что я сейчас и сделаю на ваших глазах. Вот сюда. Вставляем скопированный пайер. Проверяем, чтобы здесь были рубли. Сюда вставляем, в моем случае, 10. 5 копеек это комиссия. Перевести. Переверить. Теперь берем ID операции. То есть вот можно взять здесь, а можно зайти в историю и взять... ID операции вот здесь. Берем отсюда. Аккуратненько. Копируем. Возвращаемся на сайт. И вот сюда вставляем то, что мы скопировали. Пополнить баланс. Так. Ваш баланс пополнен на 10 и, и значит. 2, 2 копейки дается еще как бонус, что ли. Давайте еще раз я зайду в севершинку, чтобы вот, вот эту цифру э, немножко изменить. 10 секунд. Ничего не меняет. Вот сюда я заходила, мне не понравился сайт. 1, плюс 4, 5. Внизу таймер. Ставим. И закрываем эту страницу. Теперь надо э, обновить страницу. Теперь у меня на вывод 2, 23. Ну, попробуем вывести. Выплатить. Выбрать. Уже здесь стоит 2,23. Я всегда изменяю на хотя бы на одну копеечку меньше. И вывести. Деньги успешно переведены на ваш кошелек. Что ж, проверим. Как видите, это вот где мы брали. То есть, это старая страница. Теперь мы обновляем страницу и смотрим. Да, посмотрите. 2.22 мне пришло на FIRE. Смотрим. Выплата пользователю с проекта Online. То есть, он платит 25 число. Здесь написано 18.26. У меня 17. То есть, у меня немножко другое. Теперь переходим обратно сюда, обновляем, продолжить. Как видите, у меня здесь одна копеечка еще есть. На вот эти 10 рублей, если получится, я буду рекламировать свой канал. И вот теперь у меня уже появилась первая выплата. Итак. Я перехожу в свой профиль, беру реферальную ссылочку. Думаю, есть смысл здесь зарабатывать, тем более зарабатывается легко, просто. И еще один момент. Дело в том, что здесь можно заходить несколько раз в день, потому что ссылки в процессе дня добавляются. Вот такой вид имеет. Начало Ну, главная страница, так будем говорить Смотрим, работает он 63 дня Для букса это не срок Онлайн 100 человек, сейчас работают 100 человек Пользователи всего лишь 10 тысяч Для букса это тоже не великое количество людей И выплачено 29 тысяч Это тоже небольшая сумма Тут вам говорят каким образом вы можете зарабатывать. Ну естественно, реклама, за счет рекламы букс живет, статистика. Ну вот видно, что мне выплачено сегодня 2.22. И что я пополнилась. Как видите, статистика не обманывает. Видите, да? Люди он пополняются и он, в эти большие суммы по-разному. Ну и десяточку надо пополнить хотя бы для того, чтобы вывести эти денежки. Так что я вам очень советую сюда зайти. Ну так шутя и играясь можно и подзаработать, пускай там рублик, два, как у вас получится. На этом все. Как всегда, я желаю вам крепкого здоровья и больших доходов.